Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение Молтенблейта, где мечом, и сейчас у нас а, ожидается выполнение задания. Но, правда, сначала перед этим давайте поговорим с местными князьями, рад тебя снова увидеть, да, здорово. Так, письмо Мурзе Глану из Крымского ханства. ну хорошо, ладно, так и быть. Юрий Боританский, здравствуйте, ага, тебе задолжали деньги, ну ладно, хорошо, я верну твои долги. Я тем временем все равно должен заехать в Астралеку еще, потому что там мне надо было собрать налоги. Собираю, давайте-ка, налоги. Так, продолжаем и игнорируем. Собираем налоги. Варшаву надо бы еще, конечно, постить, потому что все равно, как бы там ни было, в Варшаве довольно неплохие могут быть товары. Так, похоже, они собрались драться с вами, че, что, долбанулись, чуваки? Какой драться со мной? Вы, видимо, пошутили. Сколько их там? Их там несколько человек, наверное, потому что я уже помню, такая фигня была как-то раз. Да, их там достаточно много. А тут у нас кто Федот, наемный мушкетер. Ну, давайте попробуем с ними встретиться. Да, правда, почему это как будто крестьяне местные, почему-то почему они выглядят как-то, как будто какие-то господы, причем у всех у них есть сабли. Давай-давай, сюда иди. Куда ты пошел-то? Ох, еле-еле я что не умер, блин, тут с этим древковым оружием. Ладно, бунт был подавлен, фух. Что-то я немного замешкался, отвлекся от этого всего. Действо. Так, 8 тысячи талеров. Хорошо, хорошо. Ладно. Едем в Варшаву. Астралика отношения ухудшились. Ну, вот, честно говоря, на... отношения с деревнями ухудшаются, но мне сейчас кажется, это не сильно важно. Потому что так или иначе, все равно с этими деревнями я особо отношения не имею в игре. По сути, я только если выполняю их задание, может быть, там отношения повышаются. А вот какое-то оружие там или какие-то деньги получать от них, я все равно не стану от того, что у меня отношения с ними улучшаются. Поэтому непонятно, зачем вообще эти улучшения, отношений надо или ухудшения с деревнями, с городами. Разве что, возможно, это на цены как-то влияет местные, я так думаю. Возможно такое, но я не уверен, я не уверен. Так, в Варшаве мы все посмотрели. Нам сказали, надо в СКОВ... Андрей Хованский, да, почтальон. Нам также надо в крепость Гезлеев. Это у Крымского ханства. Сбор налогов мы сделали. По следам беглеца мы сделали. Возвращение налогов еще у Семена Рахманина. Но где этот Семен Рахманин, непонятно. Ну, как только нам выдал здание, он где был? Он был... Он был около Люботина. Ну, это то есть вообще... Можно сказать, он уже там сто лет, как его там нету, поэтому... Это отметаем вариант. Едем тогда, давайте псков мне, потому что надо было письмо отвести от Андрея Хованского. Ну, как нам, в принципе, по пути этот город. Тут особо вражеских нету разъездов армии. Поэтому я думаю, мы спокойно доедем до Пскова. Едем, Псков, держим путь. К тому же мне надо восстановиться, а в походе у нас отряд, в принципе, восстанавливается нормально. Так, Иван Санцов Зас... Засекин, Иди-ка сюда. Рад тебя видеть, я тебя тоже очень рад, но нет никаких заданий. Очень жаль. Ладно, так в случае Псков, вот он, прямо перед нами. Кстати, дезертиров можно было открывать, но я что-то немного упустил их. Ладно, в крепость. А, тут сам Андрей Хованский, кстати. Да, здорово. А, кстати, ему же надо было письмо дать. Мне казалось, надо дать письмо наоборот от Андрея Хованского. Ну, в общем-то, задание выполнено. Никаких больше зданий пока нету. Ну, тогда до свидания. Так, задание. Что у нас есть еще? Крепость Гизлев. Ну, понятно. А, мне надо найти Семена Рахманина. Где он? Где он сейчас? Хаванский. Хаванщик, расскажи мне. Блин. Вы поняли меня, короче. Так, ладно. Он сейчас в Курске, а он, в принципе, ну, как сказать, недалеко. Порядком, порядком ехать, да, через пол России, по сути, поехали, ладно. Через половину московского царства просто гоним. Кстати, тут еще Жак-де-Клермон ездит. Ну-ка, иди-ка сюда. Что-нибудь ты мне расскажешь, прошу простить меня в следующий раз. Ну, ладно, так и быть. Вот у нас Курск. Уже я вижу его на горизонте, но мне, надо, правда, Смоленск надо бы посетить еще. Тут есть кто-нибудь? Есть, да, Борис Пушкин, кстати, вот именно он мне нужен был уже давно. А, так, ага. Вот, Табаш, Шакал, получил по щам. Спасибо, господин. Это кровавые деньги, я не могу их принять. Ладно, 300 опыта, 300 талеров, хорошо. А, подожди, нет, у тебя есть задание еще? Так, ум Васильев, ну хорошо, хорошо, доставлю. Ну, у меня отношения уже со всеми воеводами, я смотрю, становятся все лучше и лучше. А вот это вот мне не, не очень-то и хорошо. Так. На тебе пощам, сукин, сын. Меня кто-то решил в ловушку взять. Но это вы, конечно, очень зря. Очень зря. Какие-то их бичуганов взяли на меня, на травили, которые нифига не умеют драться, у которых вместо брони какие-то лохмоти. И думают, что я не смогу справиться с этим сбродом. Ну, конечно, конечно, я уже не настолько бомж. Так, разбойники падают перед вами, в общем-то, плату за мое убийство. Интересно, кто бы это мог сделать, потому что я у всех очень хорошие отношения имею. Против меня только разве что. Ну, может быть, конечно, это речь посполитая, решил мне поднасрать, но... Это маловероятно, потому что какой-то, блин, персик там, один... Даже, я по-моему, никого не уничтожал из а генералов, и они вдруг решили меня таким образом устранить. Ну, что-то вообще какая-то ерунда. Нет, это, скорее всего, кто-то, значит, внутренний враг какой-то был. Ладно. А, с Борисом Пушкиным я поговорил уже, да, письмо он мне дал. Вот Курск у нас уже по пути, совсем немного. Доедем до этого города и здесь еще дадим одно задание. Семен Рахманин, здравствуйте. Да, ты, кстати, в долгу там у Юрия Баритинского. Я возмещу тебе убытки, короче. Да, очень щедро, я знаю, Персик, да, да, да. Я знаю, что ты там задолжал на самом деле, что ты, в общем-то, нехороший человек. Но как бы там ни было, я возмещу твои налоги и поеду дальше. Нам надо было в Черкасск теперь. А Черкасск это получается вот здесь город. А, ну в принципе, да, давайте по пути туда, на север, к московскому царству, в Черкаск. Да, в общем-то, уже очень неплохо мы поднимаем репутацию, очень неплохо поднимаем. Ну деньги я вот, в общем-то, сейчас особо не коплю, потому что я выполняю задания сплошняком одни. Но вот репутацию и левел своих персонажей я повышаю довольно неплохо, что, конечно же, приятно. Так, неприятная правда в том, что я должен немалую сумму одному из торговцев местным. Ну ладно, давай я его убью. Так и быть. Так, сворачиваем за угол. Короче, человек, ничего не подозревает, сейчас получит по своим щам. Ну даже по щам он получать не надо будет, потому что ему просто прилетит пуля в лоб. Да. Это было, наверное, больно. Так, ну ладно. Ну, Василиев, твое задание выполнено. Где мои деньги? Так, я слышу, что ты избавился, значит, ты ручки не боишься заморать. Ну да, я не боюсь ручки заморать, это есть такое свойство. А, Псков. Ну ладно, хорошо, я выполню это. У нас уже отношения с ним тоже повышаются. Классно, классно. Так, что у нас в кабаке? Кстати, можно было бы хозяину кабака дать э, чарку Рома? Сегодня я угощаю, поставь каждому посетителю по кувшину лучшего вина за мой счет. Думаю, тысячи талеров хватит. Да, пусть знают, что щедр персик по отношению к народу. Да, действительно щедрый. Я думаю, что не раз до сегодня за тебя погиб, поднимут бокалы. Так, ну я немножко поднимаю здесь местную э, э, репутацию, потому что что-то она у меня упустилась очень сильно на тысячу. Я разорился, но зато из-за этого поднял немного репутации. Я думаю, это того стоит. Кстати, лову у меня поднялся. Так, ну что ж, я буду качать. Я думаю, что опять харизму вкачаю. Ну, а среди всех моих способностей, в принципе, вот мне нужна логистика, потому что все-таки маловато у меня места в инвентаре, хотелось бы побольше. Ну, а тут у нас что? Мощный выстрел, владение щитом, стрельба верхом. Ну, только стрельба верхом, наверное, остальное это все у меня уже есть, либо у моих персонажей, либо у меня самого. Все, что здесь вот есть, да, поэтому стрельба верхом качаю. Здесь мы прокачиваем, конечно, огнестрельное, плюс двуручное. Так, ну и что? Нам надо ехать в Псков. Нам надо ехать в крепость Гизлев. Но крепость Гизлев-то поближе будет, да? Потому что она находится на Крымском полуострове. Едем туда, в Крым. Отдохнем, там выпьем, не знаю, венца местного крымского. С местными крымскими ханами. И потом развлечь, развлечемся... В гареме и, не знаю, <смех> накуримся какому-нибудь там... Что-то докурили, не знаю, марихуану, блин. <смех> Короче, проведем хорошее время здесь. Заезжаем в Гизлев. Так, где у нас Мурзе Аргын? иди к сюда, меня зовут Персик. Я знаю, что ты... Поговаривают, будто пере... повергаешь всех противников, что встречаются тебе на пути. Что ж, если тебе дарована сила, распоряжайся ею с умом. Ну, есть такое, есть такое. У меня уже достаточно много денег, и отряд у меня неплохой. И, Ну, как отряд, конечно, фиговый, но просто навсего всяких бандюгов, всяких бомжей мы атакуем нормально. Конечно, против такой вот армии, например, я воевать вообще не смогу никак. Ну, более-менее посражаюсь там буквально на равных, пока у меня все не сдохнут. А потом, конечно, я проиграю, ясное дело. Татарских наличков 22. Блин, нет, их сильно много, точнее, они сильно быстро, я их догнать просто не могу. Так что, к сожалению, придется... Опа. Нифига себе, вы что, смеетесь, что ли? Вы проехали мимо этих татарских налетчиков, могли бы их убить. Ну, видимо, им пофиг, по-моему. Они просто на все с ними заодно, поэтому им это вообще не имеет никакого значения. Так, ну что, Псков у нас по пути. Ну как, Псков, по сути, через всю карту надо ехать, опять же. Ну, поедем через всю карту, потому что что еще делать? Опа. А тут такая прям братья собралась, сватья. Блин, нет, мы их не догоним Ладно, идите к черту меня, мне, мне вы все равно не нужны, я еду просто на север Держу свой путь дорогу Надеюсь, не встречусь с поляками а то это было бы неприятно иметь с ними отношения Когда у меня войск очень мало Так Ну, а мы уже, по сути, да, на союзной территории Опа С 36 воров прям специально мне перед лицом выскочили Ну, идите сюда, конечно, я этим воспользуюсь их равное количество, даже сколько нас. Офигеть, сколько воров набралось. Жесть. Ладно, идите сюда. А, у них нету, по-моему, никакого огнестрела. Так что это вообще просто для них длины безысходности безысходность. Они сейчас умрут, словно... А, Какие-то бичи, короче. Бичи умрут, как бичи. Да. Ты сволочь какая. Иди-ка сюда. Да, блин. Хе. Изи катка. Изи катка. Изи. Идите сюда. По очереди. По очереди, пожалуйста. В порядке очереди. Да. Сколько вас много-то размножается? Да -мо. Вот этот неплохой удар был. Не дурно, не дурно. Бары боярин. Ха. Так, вся армия идет в атаку у меня. Да ёберный театр. А -а -а. Сукины дети. Умрите, сволочи. Заплатите за смерть моей лошади. Сволочуга какая. А -а -а, мне надо лошадь новую покупать. Блин, их столько много отступило, ё-моё. Вот так вот развлекся, называется. Я что-то как-то Радео проиграл свою, походу. Просерил лошадь. В голову получай, сучара. Будете знать, как мою лошадь убивать. Ох, ну, жаль, жаль. Лошадку я потерял. Надо новую покупать. Да. Деньги еще и наизусть надо сейчас будет тратить, блин. Ладно, в полоск едем. Ну да, видите, у меня лошадку убили, теперь вообще медленно перемещаюсь. Надо купить новую. Что у нас тут по лошадям-то у вас есть какая-нибудь неплохая? Ну как неплохие? Тут есть тяжелые, но мне вот тяжелые вообще не надо. Потому что моей вот такой вот это, легкой хватало лошадки для моих задач. Так, значит, едем дальше. Давайте-ка Псков. Вот там как раз недалеко. В полочке все равно никого нет. Едем, Псков. Ну, сначала поговорим с Андреем Хованским, конечно же, с моим дружбаном. Приятно видеть тебя, да. Тебя тоже приятно видеть, дай посмотреть угонную вину. А, да, мне как раз по дороге. Угу. Мне сейчас нужно зайти на рыночную площадь. Надеюсь, у тебя местные конники. Конюхи обладают нормальными лошадьми. Да, у него тут лошадьми, я смотрю, все вообще отлично. Единственное, только все равно тут нет такой, которая мне нужна. Мне нужна резвая верховая лошадь. Только тяжелые почему-то у него одни. Ну, только одни тяжеленные. О, блин. Четыре надо аж. Верховые езды, чтобы можно было тяжелую скаковую лошадь взять. которая 50 скорость. Ладно, так и быть, возьму пока что вот эту тяжелую, хотя на ней на самом деле ездить будет очень неприятно, но мне вот на это еще хуже ездить, потому что ее только что ломанули, а она сдохла, можно сказать. Ладно, пока что пересядем на эту лошадку. Так, тут у нас нога, и простите, в бока, ладно, мне его не нужны. Я уезжаю из Пскова, куда мы поедем, даже не знаю. Сначала, может быть, найдем князя Юрия Борятинского. Или воеводу Афанасия Орден Щекина. Ну-ка, Юрий Беретинский где находится? Юрий Беретинский. Так, расскажи мне. Он сейчас в пути около Линштейского замка. А, тогда где находится Орден Нащекин? Он сейчас в Казани. Так, один около Линштейского замка. Это, по ну да, это понятное дело, что у Швеции где-то. А второй находится в Рязани. Линштейский замок. но ну, это где-то вот здесь прям, да? А, или я ошибаюсь? Ну, сейчас это узнаем все равно. Так, нет, это, который в Рязани у нас. А вот Юрий Беретинский около Линштейского замка штейский замок, это получается, да, это прям вообще в территории далеко Кролеста Швеции. Но я скорее всего туда доехал, он уже уйдет оттуда, так что лучше ехать тогда в Рязань. Рязань у нас в пути туда. Ну ладно, продолжаем наше путешествие. Просто великолепное путешествие по русским землям. Потому что, блин, у меня по сути сейчас все вот эти задания, они доставка почты. Да, еще одна доставка почты, Тула. А, ну Тула, в принципе, да, тут недалеко ехать, как раз по пути мне впервые попался по пути. Так, вот у нас Рязань. Давай-ка, Рязань, девятка, заезжаем. Здоровенький, Афанасий. Вот э, тебе налоги. Да, отличная работа, Персик, отношения улучшаются у нас. Нет пока никаких поручений, ну очень жаль. Ладно, в таком случае вот моя, мой город Тула. В будущем, конечно, мой Пока что не мой Рад тебя видеть, я тебя тоже очень рад Вот твое письмо, ну и ну Да, Москва мне как раз по пути Ну, сейчас будем по кругу тут просто гонять, блин Ну, хорошо, что вот тут рядышком Москва Не надо ехать хрен знает куда, блин, как обычно Так, Алексей Михайлович, здравствуйте, товарищ Тебе письмо? Правда, дай посмотреть, ну и ну Да, мне по дороге, я поехал Капец, сколько я езжу, блин. Просто, просто посыльный называется. Ой, новые задания по отправке письма. Э, писем родственникам, блин, короче, друзьям. Вот представляете, да, какую, какая электронная почта тогда была. Берете просто персика, отправляете со своим письмом к своему другу. В течение нескольких дней он доставляет это письмо чертово. Хотя, конечно, скорость тогда гораздо была медленнее, не такая быстрая, как в игре представлена. Да, например, с севера на юг там доставляют за сколько, за один, за два дня в игровых, а на самом деле там доставка шла неделями, если не больше. Поэтому... В игре, конечно, в этом смысле немножко приврали. Или даже очень множко. Так, у нас пока по заданию нужно доставить в Черкасск. Опять-таки, Атамана Новому Васильева, который сидит в этом городе, наверное, с самого начала игры, и так не двигается. Ладно, значит, мы едем туда. Едем туда, едем туда. Едем туда, едем туда. Черкасск наш, да. Ладно. <съех> Отличные песни просто от меня. Потому что уже настолько скучно эти письма отправлять, чертовы. Да, здоровенький. Правда, письмо ты мне принес. Спасибо большое. Персик, мне не нужна твоя помощь больше. Ты хороший чувак. Так, ладно. Возвращение долгов у нас уже выполнено. Почтальон еще надо в Вазак-Кале куда-то приехать. Но ну, подожди, сначала выясним, где Юрий Боротинский точно. Может быть, уже он где-то остановился в каком-то городе, Нет. Атаман, Новым Васильев, обрадуй меня, пожалуйста. А... Да где он? Вот он. Он в пути. Чинстахово, где это вообще находится? В пути Чинстахово. Что это за деревня вообще такая? Ну, я ничего не хочу сказать, что она плохая В смысле, она где? Она находится на самом, на самом краю карты Великолепно, чуваки, просто Ах, Ладно, поедем сейчас Что еще делать? Что еще тут делать? Хорошо, что хоть ускорение времени есть Это вот одно радует меня Потому что если бы не было ускорения времени Я думаю, я бы сошел бы с ума, это точно Так, а... подожди-ка Я с тобой Возвращение Так, а закалибарин? Бей мне нужен а Баренбей точно в городе или нет? Сейчас я узнаю. Я все узнаю. Я не знаю, где сейчас находится Баренбей. <laughs> Окей. <laughs> Значит, я не узнаю. Ну ладно. Ну, написано закали. Ну, наверное, его просто уже взяли в плен, да? Да, пока я ездил, скорее всего, взяли в плен, и я его просто не найду. Наверняка. О, еще одна какая-то женщина стоит. Ёп, твою мать, что за лицо, боже мой. Нет, до свидания, я даже говорить не хочу. <laughs> так. Знаешь, где Барен Бей? Расскажи мне, пожалуйста, где он? Понятно все, Барен Бей нету. Ему, значит, письмо доставить не получится. Ну, вот, великолепно. Как мне доставить письмо, если чувака взяли в плен? Непонятно. Ну, Юрий Боротинский где-то находится вот там, около... Польской деревни, но это настолько далеко, настолько маловероятно, что он там останется к тому моменту, когда я приеду, так что ну, мы будем ехать, я буду надеяться на то, что он там останется, но я думаю, что нет, я что-то в этом не уверен, так, тут у нас что-то драки сплошные, дерутся запорожцы с татарами, но я с вами воевать не хочу, поэтому еду дальше, хотя слушайте, тут были где-то фуражиры, что ли, да? С ними можно было поговорить бы поговорить по-мужски, но они, видимо, сливнули. Ага, вот, 9 аж, 9 разведчиков, и 19 человек у них в плену, блин. Надо по-любому их захватить, сдавайся или умри, как хочешь, готовься к смерти. Сейчас ты приготовишься у меня к смерти, мудила. Давай-ка, готовь кошель свой. Я пришел за освобождением моих друзей, так сказать, за моих товарищей. Там, кстати, одна кавалерия, блин, да. Кралатые гусары сраные. Так, сейчас мы хорошо пульну по ним. Так, чувачок. Оп. В атаку все. Валите козлов. Я тоже сейчас вступлю в сражение. Отлично. Держать позицию. Хотя, там уже один мушкер, что ли, остался. Убейте его нахрен. Это, сукин сын, а? Меткий оказался ублюдок. Иди ка сюда. А это бандит вообще был. Бандит в армии Запорожье. Извините, ричи Да, Это смешно. Ну что ж, мы освобождаем много людей. Я возьму еще одну селянку себе. Не знаю, что из нее получится, такого интересного. Так, стрельцы тут у нас есть, кстати, еще к тому же. Ну, а остальных всех мы отпускаем, идите домой. Так, сабелька. Ну, это, конечно, так. Мы просто освободили людей. Тут еще есть бунтари. о А вот у нас, кстати, армия, похоже, речи посполитой. Причем довольно многочисленная, хочу я сказать. От меня ты только получишь клинок под ребро. Давайте, пехота, держать строй здесь. Я пойду же разберусь с ними сам по-мужски. Так. Перезаряжаемся. Да что что ты будешь делать-то? Сукин сын. Так, за лошадку спрячусь. Ей -ей -ей -ей. По мне не попадите, пожалуйста Я сильно мягко тел, чтобы меня убивать Не надо, пожалуйста Блин, нифига, сколько в атаку Давайте все идем Их слишком много, надо по-любому помочь. Отлично, вы мне помогать собираетесь. в атаку давайте все в атаку иди-ка сюда Нет, цепишь это мой фраг я конечно понимаю твое рвение но это мой фраг все, всех порубили. Капуста. А, нет, еще, оказывается. Нет, это мой фраг, цепишь. Не твой. Ну, ладно, я чуть сам, на самом деле, не откинулся. Да, и там слишком много было стрелков. Но мне повезло то, что, во-первых, здесь были недалеко мои солдаты, да и к тому же я... ...долго держался. У меня две пули, по-моему, прилетело, я еще был живой. А, не, одна пуля была, хотя... ...не так уж и много... Так, ну что ж, мы у края карты, и вот, собственно говоря, Чинстахова. Но я так думаю, тут все равно уже никого нету, кого я искал, уже тут далеко, уже никого нет. То есть уже есть след простыл. Так, что-то прямо передо мной появились какие-то разведчики. Чинстахова под нападение, ну тут никого нету, да, никого. Значит, едем в Варшаву тогда, потому что самый ближайший город, возможно, там кто-то будет. Кстати, в погоне за персиком, вы что смеетесь? Идите сюда тогда. Давайте повоюем. Вот там уже какая-то армия идет. Так. Идите-ка сюды, Сюда. сюда. А что вы меня боитесь-то? Идите сюда. Нападайте, нападайте. Я вас жду. Разбираем Вагенбург. Давайте бежим с ними в атаку. Разбегаются сукины дети, боятся меня Сволочь Так, и Львов захватили, я смотрю, поляки Отбили этот город хм. Так, ладно, хрен с вами, со всеми Я еду по направлению, так, кстати, подождите-ка Так, как бы подловить его, я думаю Построю Вагенбург перед его лицом Может быть он тогда сагрится на меня ну тут сагрился вообще-то не я даже, а сагрился Василий Бутурин. Блин, мы уже за край карты его загнали, ё -моё. где Где-нибудь-то уж остановитесь, наконец. Куда вы поехали? Стойте, наконец таки Да блин, я уже сейчас не смогу увидеть даже, где вы находитесь. Что происходит? Иди сюда, короче, сукин сын. Я персик, так, полковник. Я понял, короче, но ты умрешь. Грязное ничтожество! Сейчас ты пожалеешь о том, что появился на свет. Так, подождите-ка. А, подождите-ка. Держите здесь позицию. Так, стрелки мои. Разомкнуть ряды. Рассыпаться. И да, не видите огонь. Стрелять только по моему приказу. Так, может быть я поеду вокруг них просто. ⁇ пт. Разрядитесь, давайте-ка на меня. Что-то как-то я недоволен вами, ребята. Вроде, кажется, речь поспалит и пехота там. Супер мощная пехота. Что-то как-то вообще стреляете ужасно. Для нас какую даже лучше вас буду стрелять. Еще разряжайтесь, продолжайте свой огонь. Хм. Так, ну же, ну уже давайте еще больше. Шатки поплохило немножко. у вас там пульт еще остался? Угу. Ну, уже должно быть очень мало пулек. Я вижу, уже какие-то там ребята не могут стрелять. Да, да, да, видно, что у них кончаются патроны. Ха -ха -ха. Или даже все, наверное, кончились. Ну-ка, сейчас увидим. Еще залп будет, нет? Еще залп небольшой. Уже гораздо слабее того, что было в начале. Ну, уже заканчивайтесь. Давайте, все, ребята. Хватит стрелять. Три человека там стрельнул. Все. Стрельцы, давайте власти. Сейчас мы прям их на прямой выстрел их заставим. Сделать так, чтобы они просто там все сдохли. Пехота, тоже выдвигайтесь вперед. Остановитесь вот здесь. Так, и стрельбе. Ну, хотя нет, подождите пока. Идите вот сюда. Вот сюда подходите даже. У вас пулек то должно быть много, потому что вы же вообще не, не стреляли. Даже, знаете, подойдем еще ближе. Понагреем, прям вообще подойдем впритык вот сюда. Ну и вы, соответственно, тоже подходите поближе. Стрелять без приказа. Огонь. Всем огонь. Убейте их всех ураганным огнем. Ох, отлично. Ну что ж, старикан, ты сраный. Не ожидал такого? Они пошли в атаку. Пехота в атаку. Не-не, подождите-ка. Отлично, мы победили это сражение. Да, черт возьми, да. Ты что, блин, охренел? Взял моего, застрелил. Но это победа. Это победа. Самого главного полководца мы убили, нет? Я вот что-то не понял. В пылу борьбы, в пылу стрельбы я не понял. Но, как минимум, мы уничтожили большую часть их армии, мы потеряли всего-то 14 человек. Вообще превосходный результат, как мне кажется. Учитывая, что мы были в меньшинстве и учитывая... Ну, конечно, я вот такую уловку небольшую придумал, что можно взять просто и побегать перед врагом, а он не будет попадать, и мы, соответственно, сможем их разрядить. Ну да, мы тут очень много вальнули, причем Волович тоже, кстати, смог упасть, но, к сожалению, он сбежал. Ну ладно, зато мы выиграли очень хорошо, очень хорошо. Получаю дополнительно, значит, опыт, получаю дополнительно э, знаменитость, да, так скажем. У нас уже 50, получается, отряда можно набрать. И Елисей еще повышает свой уровень. Давай поговорим о твоих навыках. Что я ему хотел качнуть, я уже не помню. У него... Получается торговля, а, точно, у него торговля вкачана, поэтому надо ему харизму добавлять. Добавляем харизму, добавляем еще торговлю. Вот так вот делаем. Ну что ж, великая победа. Мы разбили врага. Единственное, они сейчас все равно сбегут, блин, вот это печально. Хотелось бы их догнать и добить, но не получится. Ладно, тогда давайте поговорим с Василием Бутурлим. Бутурлиным, или как, не знаю, правильно назвать его? Хочу выполнить мышку-нибудь задание. Да, едем в Курск. Капец, жесткое сражение. Вот, реально уловка удалась. Даже без Вагенбурга мы смогли победить в генеральном сражении с поляками. Этот Старый хрен, конечно, сбежал, но он в будущем будет знать, кто его разбил. Будет жалеть об этой битве. Так, ну а мы тем временем давайте заедем в Варшаву. Мне нужно, во-первых, немножко людей поднабрать, потому что там погибла все-таки значительная часть нашего отряда. Плюс можно кого-нибудь... Отдать ему. Да, отдаем этих солдат. Угу. Мститель кабака мне не нужен. Ну, тут, в принципе, да, никто особо... Никого особо хорошего здесь нету. Так что идем на рынок. Я продаю весь мусор, который успел добыть. Кстати, тут у них, у них были, да, неплохие вещи некоторые. Некоторые вещи я сейчас оставлю и распродам. Раздам, точнее, своим воинам. Так, треснувшая пика не нужна мне. Мне форма тоже не нужна. Ну, тут, тут только, по сути, шлем можно отдать. Остальное все тоже мусор выходит. Так, а кому отдать шлем тогда? Можно цепишу отдать. Потому что у нас он великий боец. Великий воин. Пускай носит вот этот шлем. Хорошо. Так, ну отлично. А, сейчас еще давайте зайдем в Варшаву. Отдам шпаги или не надо... Может тоже у кого-то меч хороший. Это еще неплохой был. Он плохой меч, если и был, то только разве что у Сарабуна, потому что я ему давал самое худшее, что было у меня. Да нет, у него и то. Тут тем более колющий удар. Ну, спорно, на самом деле, спорно, что лучше. Наверное, богатый эйтаган все-таки получше будет. Носи его. А я зайду еще раз в Варшаву, отдам вот это дело. А, кстати, подождите-ка, шапка на 10 десяточку у меня еще у кого-то не было, так что надо бы отдать кому-нибудь. А кому отдать шапочку на десятку? Наверное, можно еще и сарабуну ее даровать. А, нет, ложечка, снаряжение свое покажи. Да, у тебя была всего на шестерку, теперь у тебя будет на десятку. палец Нет, у него не пойдет. Эффективный мушкет тоже не пойдет, да, еще пока. Ну да, надо улучшение делать ему. А, подождите, тут еще и изношенный кособед был, оказывается. Я что-то как-то даже не увидел его. Так, Елиасей, ты иди сюда. А, насчет твоего снаряжения. Вот тебе, ага, вот тебе шлем. Хотел сказать, у него силы просто не хватит носить. А, наверное, кстати, цепишу тоже не хватит. А, не, у него и так на 9. Угу. Федот? Федот у него вообще сколько силы? У него силы тоже мало, блин, у всех очень мало силы. Настолько мало, что они даже шлем не могут носить, нормальный. Ладно. В таком случае, что нам надо в Курске ехать? Я за закале. Возвращение долгов князь Юрий Баритинский ждет меня. Ну, я его... А, он тут, блин, оказывается. Фех. Ну, окей, заезжаем к нему. Здоровенький. Князь. Мне доложили, что тебе удалось забрать деньги. Ну, конечно, не удалось. Ты что думаю, я лох, что ли, какой-то чилийский? Я уже потерял всякую надежную вернуть деньги. Да не бойся ты что. Со мной все будет нормально и с твоими деньгами тоже. Так, что у нас по преимущество? У нас получается 6 тысяч почти денег. И нам нужно еще больше. Так, ну тут я смотрю, постепенно территорию Польши захватывает шведы. Захватывают также Запорожцы. Ну... В то же время Польша отбивается потихонечку. Варшава пока что все равно под контролем Московии, но это возможно будет ненадолго. Но нам надо ехать в Курск, я за колено. Но я пока, наверное, в Курск направлюсь, потому что -то в глубине русских территорий можно как раз поднакопить немножко деньжат таким образом. Точнее, репутация, хотел сказать. Деньжат таким, конечно, образом не накоплю даже ни капли. Татарские. Налетчики, сколько вас, ребята, сколько вас. Идите сюда, сукины дети. Я хочу с вами повоевать, нифига их там сколько набралось. Блин. Идите сюда. Ну же, давайте, давайте, давайте, идите сюда. А, разведчики, конечно же, помочь. Да блин, ну почему они взяли напали? Вот, суки. Сраные, сукины, дети. Ладно. Ну, кавалерии, идите в атаку, конечно, потому что это разведчики одни. Идите, умирайте. Вы мне не нужны совсем. Ну а мои пехотинцы пускай отражают атаку, если кто-то нападет. Куда ну, ешь, чувак. Как-то это было самонадеяно. Так. Эй, осторожненько, не надо меня бить. Блин. Да -мо. Я всего лишь лошадь порезал. Хм. Готов. Готов. Так, еще готовчинка. Вот там, я смотрю, да, что-то какая-то заварушка началась. Надо помочь. А, я уже тут даже не помогу, тут, похоже, уже все закончено. Да, они уже убегают, отступают. Хотя нет, нифига, тут еще кто-то дерется. Готовы. Ну и там один какой-то воин бежит. Убейте его. Хорошая работа, парни. Мы победили. Мы победили! Так, два человека потеря моих союзников. И, в общем-то, все отлично. Мне повезло, что ты оказался неподалеку. Это точно. Тебя бы разбили нахрен. Так, ну мы тут получаем, кстати, много еще и солдат в отместку. Стрелец, конечно, возьму. Не прочее их взять. Так, получения, получение пикинёра-получение, алибордист. Вот селянку я хочу взять. <с> Не знаю, мне почему-то нравится селянок набирать. Плюс можно запорожских, в принципе, кавалеристов тоже. Кавалерия небольшая, небольшой, ну, как сказать, арьергард. Мне, в принципе, будет полезен. Три человека. Если что, просто даже можно будет обойти противника с фланга и атаковать его. Мы уже у Смоленская, нам надо в Курск. Ну, зайдем пока что в этот город. Никого, к сожалению, нету. Едем тогда по направлению к Борису Пушкину. Борис, дашь мне задание? Ну-ка, я сказал задание. Не даст. Ну, иди-то нафиг тогда. Я поехал дальше. Я поехал в Курск. Так, ну что у нас тут? Семен Рахманин. Здоровенький, булы. Тебе письмо. Да, правда, спасибо большое. Да, мне в Тверь прям по дороге вообще не это... Нет проблем. Я еду уже туда. В тверь, да? Мне надо, блин, еще во закале. Пока что в тверь. А тверь у нас где? Это? Вот там. Да, далеко-далеко. Ну, едем в Тверь тогда, что уж тут скажешь. Не поспоришь с заданием, которое мне выдали. Рад тебя снова видеть. Я тебя тоже рад. Дай-ка, ну и ну Спасибо, нуину. Ну. До свидания, ну и ну. Ладно, что ж, я буду на этом заканчивать видео, наверное, если вам понравилось, но ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые, с вами был Веном, всем пока, удачи!